Привет! Меня зовут Диана Холмстрем, я решила начать записывать свои видео на YouTube по просьбам многочисленным. Посмотрим, что из этого выйдет. И хотела бы сделать несколько серий, посвященных разным темам. Это видео будет посвящено магии в целом и тому, как именно я практикую магию, ну, потому что по-другому как-то было бы глупо, наверное. Но в целом просто про магию, да. И что я заметила, что касается по, в целом по ютубу, по видео, посвященных этой теме, при всем разнообразии я не могу найти вот эту нишу, где будет действительно начальная магия, где можно будет понять, с чего начинать. Но при этом это не будет про бабкины заговоры, не будет про деревенскую магию, не будет про магическое мышление, да, то есть это не, мы не будем ну, там, заряжать кошельки от розетки или еще что-то в этом роде, мы, где мы будем изучать степ э, by степ оккультизм западной ветки потому что это в основном то чем занимаюсь я и как это вписывается в общем-то в практику в мою лично как я это вписываю в свою жизнь и ä, буду объяснять это именно на уровне базовом для новичков для тех кто не новичок в принципе тоже будет интересно но ä, когда я смотрю видео которые мне интересно, я понимаю, да, что, допустим, про культизм или еще что-то, мы сразу упираемся в какие-то достаточно глобальные системы, мы сразу упираемся в то, что уже вы все базово знаете все пути Кабалы, вы знаете, однозначно прочли э, Гермеса вы однозначно, как минимум, изучили все труды Алистеры Кроули и вообще. И уже э, начиная сверху вот на вот с этой горы э, великого знания, человек, соответственно, рассказывает. И... Я понимаю, э, я понимаю, я понимаю этих людей, я понимаю, что рассказывать, как ты к этой, на эту гору забрался, это, наверное, не очень-то интересно, но, но это нужная информация, и э, вот этой нише, где, где бы мне где, с одной стороны, ты уже понятно перерос Наталью Правдину, но тебе непонятно, что говорит человек с высоты твоего телеминского опыта который уже, там, не знаю, пятого градуса в каком-нибудь обществе и так далее. <laughs> То есть давайте попробуем а, начать что-то между. Как, собственно, этот оккультизм начинается, да? То есть что такое степ-бай-степ, -степ, как эта мысль развивается, что нам нужно изучить, какую литературу, какие книги. А, поэтому вот так вот по крупицам. А, у меня есть курс по основам магии, но, но он очень погружающий. Он, да, я делюсь там именно глубинным опытом и, конечно же, я не буду уходить так глубоко в всем доступных видео на YouTube, но я постараюсь, тем не менее, покрыть тот информационный вакуум, который присутствует в этом вопросе и провести тех, кому непонятно, что такое магия, туда, где станет понятно, по крайней мере, стоит идти дальше или нет. Мы будем заниматься в основном развенчиванием мифов, потому что это то, что мне самой интересно делать. Поэтому начнем с этого, да, то есть, чтобы мы не боялись с вами Бафометов, Люцифера, Зазеля, да, чтобы такие темы были уже не про а, страх перед чем-то непознанным и черным, но при этом пониманием того, что. Собственно, это архетипические фигуры, непосредственные участники оккультной мысли, и это совершенно не означает ничего черномагического, страшного, проклятущего и так далее. То есть, будем с здравым смыслом, как, насколько это возможно, изучать магию, применяя... Как бы это странно не звучало, но достаточно научный подход в этом вопросе. Я по образованию психолог, и, естественно, я понимаю, как строится научная мысль. Естественно, я понимаю, что магию ни в какой ныне существующий академический фрейм никаким образом мы вписать не сможем. Но, тем не менее, изучая магию, отметая от нее магическое мышление, отметая различные мифы, какие-то стереотипы или еще что-то, мы так или иначе придем к академическому познанию магического искусства. Потому что иное просто заводит людей, как правило, в тупик, и либо вы остаетесь под сенью стереотипов, или же вы убегаете в догматическое сознание куда-то, где уютно под сенью богов, бога, вернее одного, Яхвы, сидеть в безопасности от всех этих чернокнижников. Но давайте попробуем разобраться, что такое магия. И это будет не в одном видео, естественно, это будет много видео. Я буду делиться своим опытом тоже. И что нужно непосредственно изучить для того, чтобы ваша магия работала. Как степ by степ мы развиваемся в этом. И да... Единственный критерий, по сути, работает ваша магия или не работает, это результат. И поэтому к вопросу о скептиках и прочих, тут это, допустим, для меня лично не имеет никакого значения, кто во что верит, как это, как это объясняется. Еще что-то. Это не принципиально, это не важно. Мы можем воспринимать магию с точки зрения архетипов в юнгианском ключе, что, допустим, все, что сейчас происходит, мой алтарь, мои символы, еще что-то, это проявление, это манифестация моих внутренних, моих частей, моей психики и все мои взаимодействия с божествами с ритуалами являются лишь некой проекцией и манифест... внешней манифестацией внутренних психических процессов. Эта парадигма меня тоже более чем устраивает, поэтому как вам удобно, так вы и воспринимаете. Несмотря на то, что да, эта парадигма меня совершенно не напрягает, я все же придерживаюсь парадигмы другой, я понимаю некую а, отдельную реальность все же этих божеств, потому что в моей жизни было достаточно свидетельств тому, как, с, как люди одновременно в разных уголках получали один и тот же внешний опыт. Но так или иначе, можно говорить о том, что это часть внутренней психики, внутренней реальности, и это не обидно для любого мага, это вообще на самом деле абсолютно все равно. Потому что магия, ее утилитарное значение в том числе, хотя я совершенно не люблю вот этого момента, подходить к магии с утилитарной точки зрения претит моим принципам. Но, тем не менее, есть тот эффект, когда магия должна приносить какой-то вам результат в виде конкретных событий в виде ваших личностных достижений, духовных достижений, социальных достижений. То есть это должна быть точка приложения, ваше развитие в, во всех аспектах вашей жизни. Поэтому, практикуя магию, мы можем ориентироваться на то, получаете вы результат или не получаете. Я достаточно долго к этому шла, к вопросу записывать видео или рассказывать об этом или нет. Но решил, что, собственно, что терять, почему нет. На данный момент ресурс у меня на это имеется, поэтому можно и попробовать. Также я хочу сделать циклы видео о богах, божествах и о моем взаимодействии с ними. И будет отдельный цикл, посвященный Северной Мистерии, который сейчас я достаточно глубоко изучаю, которую я также преподаю. У меня есть курс по проживанию рун и курсы лекций по рунам. Так что по заказу Одина у меня будет цикл видео по северным богам, по северной мистерии и по рунам в целом. Я думаю, с одной стороны, наверное, нет смысла глубоко углубляться в то, кто я, откуда я вообще и зачем я тут сижу. Потому что, наверное, большинство людей, которые будут смотреть это видео, меня уже знают. Но если вдруг это видео попадется тому, кто меня не знает, <свы> то э, я практикующий маг, который... Правда, для меня ближе понятие ведьма. И мой ник в Телеграме — это ведьма метамодернизма. Да, он слегка, конечно, ироничный, <свы> потому что потому что я хочу подчеркнуть именно свою включенность в культурный аспект ведьмовства. Он для меня имеет принципиальное значение. Я живу в Финляндии, родом я... Я родилась в Казахстане, но с 10, с 11 лет я жила в Москве, поэтому ассоциирую, на себя больше всего все равно с москвичкой, потому что моя сознательная жизнь... Мое созревание, мое развитие, заканчивание школы, первого вуза произошло именно в Москве. Поэтому, конечно, москвичи со мной никогда не согласятся. Но, тем не менее, <соцентричные> я ассоциирую себя с москвичкой. Потому что про Казахстан я мало что помню. Но я уже 12, 11, 12 лет живу в Финляндии. И учусь в Американском университете в Праге. Образование психолога ни на секунду не остановило мои магические практики, которые я начала в 15 лет уже осознанно. И, в принципе, я росла, меня воспитывала ведьма, поэтому, да, это все встроено вообще в мой, в мой код личности. Поэтому без этого мне сложно представить себя. Вокруг этого действительно формировалась моя личность. Следовательно, магия, магия для меня является основной моей. Стезео, основным моим путем, для меня есть три главные ценности именно в таком порядке ⁇ знание, свобода, любовь. И э, я изучаю магию вне ограничений орденов, вне ограничений традиций, вне ограничений подходов. Потому что, конечно же, э, ближе всего на данный момент у меня концепция магии хаоса. И в этом направлении я максимально остро работаю. Я работаю со всеми традициями. И у меня на алтаре... Ну, здесь видно только Шиву с Ганешем. Но там есть вот еще голова Маад. И в целом есть даже... Есть и английские символы, британские, все. В общем, шам, шаманские, как видите. Руна там висит. В общем, и даже крест из Ватикана. Но понятно, что да, такая эклектичность... Такая эклектичность основана на том, что я работаю с архетипом в первую очередь. Поэтому, да, для меня магия основывается именно на взаимодействии с архетипом, с божествами любого пантеона. Поэтому не принципиально. И да, есть есть правила, которые... Кто-то сказал, что нельзя смешивать пантеоны, но я практикую так магию уже очень-очень много лет, и пока боги не обижались друг на друга, что я работаю с ними, и что у меня на, одном, на одной поверхности рядом будет э э стоять Маат и Шива. Ну, вот так. И, э соответственно, э моя магия – это магия работы с богами. Это инвокации, это ритуальная магия, это дивинации с рунами и с картами Таро. Карты Таро я изучала уже уже 24 года. Я с ними работаю уже 24 года. Да, я начала изучать карты и работать с ними в свои 15 лет. Сейчас мне 39. Я преподаю, естественно, карты Таро. У меня есть курсы проживания э, и 78 медитаций, записанных э, мной. Есть. Также я преподаю руны, изучаю руны. Естественно, все, что я преподаю, я не прекращаю изучать. Начнем с того. Что такое магия для меня, как я себя представляю в развитии и с чего, собственно, начинается мое взаимодействие с ней. И э, одно из самых главных и первых аспектов – это, конечно же, шаманизм. То есть это та стартовая точка, которая начинает, э, с чего все начинается. Вот, допустим, на этой схеме, Это схема из книги, Пита Пит Кэрролла. Пит Кэрролл – это один из основателей ордена иллюминатов Танатераса Магии Хаоса. Пусть вас не смущает это название. Иллюминат это просвещенный просто-напросто. Танатерас, понятно, Танатас и Эра Смерть и Жизнь. Да? То есть это эм, орден, который основан на вот этой дуальности, самой главной базовой дуальности нашей жизни. А поэтому, в принципе, если уйти от э, того, на, что навесили на слово иллюминаты различные авторы теории заговора, то мы получаем, в принципе, просто то мы получаем просто слово «просвещенный». Пит Кэрролл э, обозначил, в принципе, эту схему, как он пришел к идее магии хаоса. Как не, конкретно он, там, конечно, был Остин Спейер, но имейте в виду, что как, собственно, развивалась мысль формирования Ордена Магии Хаоса, то вот это вот движение от шаманизма к Магии Хаоса, но если честно, эта схема идеально описывает не только формирование Магии Хаоса, эта схема идеально описывает развитие западной, я бы даже сказал, просто, просто европейской, эзотерической мысли. Поэтому вот здесь вот идеально описан, скажем, путь, что мы изучаем для того, чтобы прийти к этой точке, где мы находимся здесь и сейчас. Магия хаус является такой квинтэссенцией, конечно, в этом всем, то есть она объединяет очень многие подходы, поэтому она мне близка. Магия хауса не признает главенство парадигмы, не признает главенство догмы. И для меня это является, наверное, самым главным в магическом подходе. Мне очень импонирует, естественно, Телема. Все это прекрасно, но жесткость системы, несмотря на то, что Алистер Кроули, наверное, один из тех сумасшедших, один, которых уже, наверное, и не делаю, да, который разбил любые вообще все возможные границы, которые только можно разбить. Тем временем, как-то орден, телемит, Телемитский орден, он очень слишком уж структурный, в нем слишком тесно, как и многие другие ордена. Поэтому если говорить именно о структуре ордена, то лимнат Танатераса интересует меня, наверное, единственный в этом, в этом плане. И, соответственно, развиваясь, мы видим, что... И от шаманизма можно через колдовство или через ведьмовство сразу же прийти в IoT. А можно, вот, соответственно, идти вот этими тенистыми путями и изучить, в принципе, вообще все. И, честно сказать, в какой-то степени, да, это интересный путь. Я, наверное. Я не изучала тантру, я не изучала турсизм. Но, конечно, то есть я шла вот этой веткой. Начиная с египетского Вавилона. Гностицизм. Ну, рыцари тамплиеры я чуть-чуть перескочила. Как раз-таки, вот как здесь и показано. <смех> <смех> То есть от рыцарей, ну, рыцарей-тамплиеров, да, там чуть-чуть, конечно, ты не можешь его сильно мимо пройти, но герметизм, алхимия, средневековая гаити, Розенкрейзеры, масоны, орден восточных тамплиеров, баварские иллюминаты, туда мне не заносило, герметический орден Золотой зари, конечно же, Алистер Краули, и вот, соответственно, мы здесь. То есть я не могу сказать, что я прошла все эти этапы, но, <смех> но ну, волшебство, колдовство, конечно, тоже это уже это просто уже практическая магия, которая совмещает себе вообще вот это все. А, так что да. И, а, конечно, конечно, самое, наверное, затягивающее, самое интересное для меня это герметизм и алхимия, это гностицизм, гностицизм, гностицизм, пожалуй. Наверное, для меня это некая такая моя зона комфорта. И, с одной стороны, может быть, гностики могут показаться, на, на, наоборот, иногда пугающими. Но в какой-то момент в мою жизнь вошел Лавраксас, и он там остался. И для меня это было не пугающее, а очень теплое, очень согревающее божество, которому даже сложились какие-то довольно странные, но... Родительские проекции, поэтому <смех> поэтому да, для меня гностицизм, Браксис, в частности, достаточно такая личная, глубинная, теплая история. Но герметический орден Золотой Зари, герметизм сам по себе это и Алистой Кроли это та структурная, наверное, база знаний, на которую я опираюсь в своей магии. Ну и сейчас, сейчас я очень детально изучаю орден иллюминатов Тонатероса и прохожу практику. Поэтому, конечно же, в какой-то степени эта магия хаоса сейчас становится главной магией в моей жизни. И я больше больше погружаюсь именно в нее. Ну, как вы видите, из этой таблички, самое главное, что мы можем из нее вынести, что.. В моем, по крайней мере, понимании, магия.. Магию невозможно отделить от мифологии и от религии. Ее отделить, конечно, чисто практически можно, но, прям скажем, не нужно. Потому что, потому что магия обрезанная магия, очищенная от мифологии, магия, очищенная от религии. Это очень утилитарное, какое-то практическое деревенское колдовство получается. И это тоже можно изучать, это тоже достаточно интересно, но это вот тот самый утилитарный подход, который претит моим принципам, потому что магия, конечно же, это философия своей жизни, это те ценности, которые я проповедую, поэтому... С обрезать это до практического утилитарного применения очень бы не хотелось. Так что в моих видео будет присутствовать огромное количество мифологии. Рассказов о богов, о взаимодействии с богами, я буду делать отдельные видео к отдельным богам. Магия появилась из потребности как какого-то большего контроля над своей жизнью. То есть, соответственно, вы как представитель, допустим, шаманизма или представитель Давайте, давайте, железного века. И вы можете буквально погибнуть от ветра, града, молнии, чего угодно, тигра. Вам нужно ощущение дополнительного контроля. Тогда, как раз, когда появляется, собственно, шаманизм, появляется первое понимание работы с стихиями, силами природы. Мы видим, тогда зарождается важность, как проходит год, сакрализация именно круга года. Тогда зарождаются первые праздники, отмечания солнцестояния. То есть целый Стоунхендж, в принципе, построен вокруг просто только зимнего солнцестояния. И в целом, в целом соответственно, мы понимаем, что да. То есть начинается это понимание цикличности, сакрализация цикличности. И вокруг нее формируются свои собственные мифы, одни из самых древних мифов да, об умирающем годе. И это то, что входит в умирающий и воскреса... воскресающий год, естественно. Этот круговорот некой цикличности – это, наверное, один из первичных архетипов, который появляется в мировой культуре. В шаманизме и которые, собственно, до сих пор превалируют у нас и просто люди уже перестают отдавать этому отчет, То есть начнем, начнем с того, что что такое появление архетипа, появление мифа, появление той энергоинформационной структуры, которая позволяет синхронизироваться с силами природы и э, получать первый магический опыт, первый опыт управления своей реальностью. Если ты идешь в согласии, в, в циклами с чем-то очень таким большим, как год, на, сейчас, может, это так не кажется, но тот момент это сакральный цикл, и поняв его, синхронизируясь с ним, ты мог управлять своей жизнью гораздо лучше. Когда ты начинаешь отслеживать циклы, когда ты начинаешь понимать, что когда растет, когда тепло, когда холодно, когда какие животные, где. Это, тот, это понимание цикла дает тебе очень много контроля, тебе это дает очень много власти. По сравнению с отсутствием этого знания. Здесь, здесь понятно, что все это логическая власть, но здесь появляется вот эта цикрализация. И появляется первый миф о некой статичной... Фигуры, то есть, допустим, такой, как Земля, планета, твой дом, да, то есть то, что начинает ассоциироваться с женским, то, что рожает, то, что дает тебе пищу, да, то есть этот феминный аспект сакрального. И мужское, динамическая охота, добыча, смена сезонов это самая динамика года. И вот это сакраль, сакральное сотворение этого мифа, где женское, статичное, мужское, динамичное, начинает уже обрастать какими-то легендами. Появляются первые легенды. Но у нас... Мы не будем уходить в древние легенды. начнем с Месопотамии. начнем с Инана и Тамуза. То есть у нас есть Инана, у нас есть Тамуз и Инана, Решает навестить свою сестру-близняшку, которая является, которая является, соответственно, ее противоположностью, темной стороной, фактически своей тени, фактически является теневым аспектом Инаны и Решкигаль. И та спускается в подземный мир, по пути снимая семь символов своей власти, приставая обнаженный перед Решкигаль. И та ее, в свою очередь, естественно, убивает, потому что она ненавидела, да. завидовала, по легенде. И в этот момент жизнь на Земле прекращается. И мы дальше, сама Решка Галь, будучи беременной, тоже не может родить, потому что она убила, собственно, богиню, которая отвечает за рождение, за жизнь, за фертильность. И люди не выдержали этого, послали они конки. Ну, прежде чем дойти до НКИ они еще ходили, к Энлили, но это не важно. Нам нужно понять вот сам по себе миф о умирающем, воскресающем Боге. На тот момент Ина она была замужем за тамузом. И, соответственно, ее спасают, она воскресает, и, возвращаясь туда, видит, что ее супруг предается всяческим утехам. Она на него смотрит, и в стихотворении, ну, как в мифе говорится, что он сразу же все понимает и, поникнув голову, подчиняется ее воле. Потому что залогом для того, чтобы вышла Инана из подземного мира, нужно, чтобы она кого-то туда послала вместо себя. И она посылает туда Тамуза вместо себя в наказание за всю его неверность. И сестра Тамуза вызывается заменять его на посту иногда. И вот здесь мы, у нас появляется миф о смене сезонов. То есть тамус когда, соответственно, в аду тут зима, то есть не урожайный момент года. Там не было как таковой зимы, естественно, с потами. А когда тамус на земле, то, соответственно, урожайный период. Это связано больше было с разливами рек, естественно, на тот момент. Но у нас есть такой же архетипический миф про Мабон и Мадрон, который у нас появляется на британских островах. И это то же самое примерно. То есть Мадрон рожает Мабона, это ее сын, и в моменте. Как на, на допустим, и в определенный момент, соответственно, год увидает и умирает Мабон. Потом он возрождается на Йоль или на Имбол, в разных традициях по-разному. Возрождается то, что Жена, его же жена и мать, она уже беременна им же, от него же. Да, вот такая вот фишечка есть. И, соответственно, такой же миф мы видим и в мифе о Диметре Персифоне. Мы такой же миф видим о Сирисе и Исиды Исида, а умирает, и она из его мертвого тела, оплодотворяется гором. И гор как бы занимает его место, хотя секс потом оживает же. Соответственно, сама идея вот этого умирающего молодого бога и женщины его оплакивающей, который потом, этот молодой бог, все-таки возрождается, она присуща всем народам. И это главное типа по боге Годе. Именно о Годе. И если мы не будем упираться в догматизм, то мы, конечно же, увидим параллели с Иисусом Христом и Девой Марией. Но понятное дело, что с Девой Марией здесь ввиду запрета на всяческий эрос, запрета на секс в аврамических религиях, этот момент эротически убран из этого мифа но при этом миф он совершенно понятен потому что естественно когда началась христи... христианизация язычников то нужно заменить чем-то знакомым поэтому мне не совсем понятно порой сопротивление христианских э, верующих почему нет почему нельзя принять почему это разрушает веру Христа. Для меня не разрушает, для меня Христос — это прекраснейший архетип, и я в него верю, как в любой другой. И более того, я думаю, что Христос был наверняка, почему бы нет, опять же, как учитель. И да, соответственно, у нас здесь есть миф, и в христианстве он продолжается. Просто христианство и такие институциональные религии, как, соответственно, христианство, ислам и иудаизм, арамические религии, в первую очередь, <laughs> они подставили между Богом и человеком церковь, мечеть, синагогу. И мы, если, соответственно, в храмах языческого толка ты ходил туда общаться с Богом сам, то здесь у тебя появляется посредник. И, допустим, такое магическое ответвление, как теоргия, она основана, как правило, на христианстве, хотя, конечно, сама она изначальная идея не об этом, но чаще всего ее используют именно в христианском ключе. То есть, по сути, это то же самое, это то же самое, это самая литургия, которую проводишь ты сам. И почему-то институциональные религии видят в этом грех. Их, их право. Но, соответственно, сама по себе идея того, что отличает нас в архетипическом, мифологическом ключе от институциональных энергий, от институциональных религий, это только то, что мы убираем посредника и общаемся с божествами напрямую. И что да, у нас не один Бог. У нас есть целое архетипическое поле сом на богов и божеств, и Яхвы не единственные там. И, соответственно, магия, она начинается с того, что ты выходишь из этой догмы, из религиозной догмы. Но сама религия никуда не исчезает. Религия плотно связана и с магией, и с культурой в целом. С архетипами в целом. Религия аккумулирует, абсорбирует архетипы, подстраивая их под себя. То есть религия также использует тот же самый инструмент, но просто ей нужны люди. Магу нужен доступ к энергии, доступ к силам, к божествам. Церкви нужна паства. И, соответственно, мы с одной стороны пользуемся одним и тем же инструментом, но совершенно в разных направлениях, Не для манипуляции сознанием, а для личного допуска к общему архетипическому полю энергии. А, соответственно, институциональность для своих целей. Но архетипы -то у нас одни, поле у нас одно, культура у нас часто вообще одна. Поэтому отделять и противопоставлять церковь магии я не вижу в этом никакого смысла. И религии как э, культурный феномен, они безумно интересны, как исторический феномен, это невероятно интересные структуры. И э, религиозная магия, это тоже крайне интересно, увлекательный, э, увлекательное поле для изучения. Так, например, э, мы, если погрузимся в изучение деревенской магии, то мы там на совершенно удивительный феномен совмещения христианских традиций э, и шаманизма. Если вы придете к любой славянской бабке, которая начнет вас выкатывать яйцами, она будет читать Очень наш, она будет читать молитвы христианские, она будет иконками по вас водить. Казалось бы, это же абсолютная дикость с точки зрения христианства. С точки зрения магии это тоже как-то непонятно. С точки зрения бабки это работает. И почему это работает? Потому что, потому что, во-первых, есть уверенность, есть практика, конечно, это работает, потому что э, есть намерение и действия, И абсолютная уверенность, что это действие приведет к воплощению этого намерения. Этого, как правило, в магии уже достаточно, если честно. Поэтому это, если мы говорим про утилитарное использование, магия больше про превращение своей души в философский камень. Это путь мага. Поэтому... Почему бабки, собственно, так делают? Потому что христианство когда-то пришло к их предкам и сказало, вот так, вот это вот, вы свое прекращаете, теперь мы верим в Христа. Бабки подумали, подумали, сказали, ладно, Христос то Христос, какая нафиг разница. Яйца и так сработают. Во имя Христа будем, значит, теперь это делать. Вот и делают. А и одно поколение, второе, десятое поколение, уже и не помнят, почему они Христа призывают. Работайте, ладно. <смех> Хотя Христос к этому никакого отношения не имеет, просто-напросто так сложилось, чтобы скрыть э, свое явное языческое предпочтение, свои шаманские дела. Э, все, что делалось до этого во имя земли, стало делать во Христа, ну, почему бы нет. Так что магия, она до.. Да, Обязательно включает в себя изучение культуры, мифологии, истории, истории религии, и религии в целом. Чем шире ваш вокабуляр в этом вопросе, чем шире ваши знания, тем многообразнее и глубиннее ваш язык общения со Вселенной, ваш язык общения с архетипами. И э, если мы говорим о моей магии, то, конечно же, это первично. Архетипы, архетипическое поле, взаимодействие с божествами — в моей практике а, краеугольный камень. На этом все выстраивается. Так что это было мое первое ознакомительное видео. Я буду дальше рассказывать о развитии магии, о развитии разных подходов магии. Соответственно, сейчас мы поговорили немного о том, о пути, как что во что превращалось. И я думаю, что следующую магию, возможно, посвящу шуманизму, а, гностицизму герметизм, ну, не конкретно одно, а вообще в целом, то есть мой, мой, мой план таков. И в том ключе, что, соответственно, я оставила, изучив тот или иной вопрос в своей практике. Спасибо вам большое за внимание и пока-пока.